Я лью кристалл или шандон майо. Ты знаешь, что у Моргенштерна нет музыкального образования, у него вообще, может, даже и обычного нет. В караоке ты завалишь теперь. справа. Мне простите, этот титр рэп не титул. Это скилл, друг. Век живи и век учись, брат. Грезит быть кто? Эминитым, нервно. Ищет репетитор Раунд Как вы уже поняли Сейчас я постараюсь найти Репетиторов по рэпу в интернете Которые будут дистанционно Учить меня читать рэп Несмотря на то, что я, как вы все знаете Божественно читаю рэп как Eminem Федоров. Мы сейчас зайдем на несколько сайтов, где можно искать себе учителей. Конечно, среди них есть OLX типа Авито и прочее. Я думаю, что мы с вами классно повеселимся. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Дамы и господа, заходим на наш всеми любимый сайт OLX. Собственно, ну, конечно, сначала нужно настроить наш профиль, да? Потому что фас уже настроен. Итак, изменить контактные данные. Выберите город. Киев. Контактное лицо. MC Lil Orbit. Итак, MC Lil Orbit залетает на ОЛЕКС для того, чтобы найти себе никого иного, кроме как рэп и титера. Итак, хорошо. Заголовок. Давайте не будем сильно изощряться в названии, чтобы люди вообще догнали. О чем мы? Потому что шутки-то шутками, а результат нужен. Ищу репети. По рэпу Вот это, по-моему, хорошо Рэпу я написал с большой буквы Во-первых, из уважения Во-вторых, из респекта В-третьих, чтобы было читаемый. А ты что хотел сказать? Из шатаута Из Так, хорошо Частное лицо, частное лицо И честное MC Lil Orbit Читает только про Real Life Описание Заколебал локдаун, Не могу ходить в свою школу рэпа Поэтому ищу здесь умельцев растоптать бит Чтобы меня подтянули в моем флоу Готов выслушать любую сумму за урок Ну, не любую, конечно Но готов Чему? Хочу научиться Хочу поставить флоу Минимальной школы рифмовки Потому что с этим У меня и так кайфовки Все, конечно же, нам нужно изображение Пишем рэп, мне нужна надпись рэп Ну вот какую-то поубогую, конечно, желательно О, вот это есть, рэп Сука, шаттерсток Пойдет, о, граффити рэп, вот это то, что надо И вот, значит, так, три изображения Два одинаковых и посередине другое а Ваши контактные данные, Киев, номер телефона У меня есть Женин я думаю, что все, наше объявление доступно, и теперь мы еще оставим такое же объявление, примерно, чуть-чуть другое, на метнись кабанчиком. Точнее, теперь это называется просто кабанчик.ua. Это такой сайт, где люди просто просят друг друга что-то сделать. Естественно, в основном, мы так понимаю, за бабки. Итак, создать заказ, курьерские услуги, домашний мастер, линговые услуги, работа в интернете, другая онлайн работа. Что нужно сделать? Кратко. Рэп. Достаточно кратко для вас. Ищу репетитора по рэпу. Возможно, я не знаю, может забанят, но возможно. Можно какой-то еще и смайлик сюда нужно добавить? Блин, здесь нельзя использовать смайлики. Какой пуританский сайт дебильный. Все, мы больше здесь не это самое. Ха -ха. Так вот, подробно опишите ваш заказ. Здравствуйте, моему сыну очень нравится хип-хоп музыка. Или как он ее называет? В скобочках. Рэп Нет, ничего смешнее, чем рэп большими английскими буквами, реально. Обожаю куда не добавишь, это смешно. Короче, хотел повести его в рэп-школу, но сегодня... Сейчас локдаун, боюсь, сами понимаете чего. Это художественная мысль, ребята, я не могу написать. Боюсь, чтобы он заразился. Боюсь, сами понимаете чего. Хочу его сам этому научить, но есть одна маленькая деталь. Я с детства металлист. Но ради сынишки возьму у вас пару-тройку уроков. Разумеется, тоже онлайн. Можно без видео в любом удобном приложении для звонков. Добавить файл. Rap bottle. Нет, просто rap. Вот это вот самое классное. Да, вот так вот. Rap. Стоимость работы. Ориентировочная стоимость. 200 гривен. Я повышаю ставки. 300 гривен. И еще цена обсуждается. Еще галочка. За один урок. Я больше одного брать не буду. Просто решил мотивировать людей, чтобы мы сейчас этот ролик месяц не снимали, пока не найдется один чувак, который... <смех> зашел в интернет и говорит я могу быть преподавателем я гениальный педагог но я к сожалению ничего не умею кроме итак контактные данные укажите ваше имя егор укажите ваш email адрес егор.gmailruф шучу крома только а, э, хотя бы это замаш маш андрей что мне там Столько пишут в этот вайбер. Телефон. Плюс 380... Кстати говоря, то, что я написал, что меня зовут Егор, в частности, полезно. Не только смешно. Потому что, если я получу звонок по этому номеру телефона, и мне скажут... Алло, Егор. Я сразу... Что? Пойму, что это моя мама, потому что у нее... Геймер, она не очень помнит, как меня зовут. Или человек... Мам, прости. Люблю тебя. Или этот человек, значит. Все. Опубликовать. Хватит. Ну все, ребята, увидимся. <мышляет> Йоу. С вами общество. Золотой прищепки, бич Короче, у нас неудовлетворительные результаты Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы Оставили заявку на OLX Более того, я уже даже заплатил Денег за то, чтобы это объявление Было приоритетным, то есть как бы Давалось выше, чем остальные, что вы себе думаете Ничего хорошего, 16 просмотров Ладно, с OLX понятно Но, также вот у нас в кабанчике Пишет некий Иван или Иван X, Может он как Соник Иван он спрашивает, а с какого вы города И какой возраст у ребенка То есть, учитывая, что я хотел бы сам научиться Рэпу, и я попросил онлайн Консультацию, Иван Икс Становится для нас максимально приоритетным Преподавателем, потому что, судя по всему У него проблемы со вниманием Как бы, он проигнорировал всю Информацию, возможно, даже он вообще не понял Чему именно он должен учить, потом В переписке выяснится, что он спросит А что вас вообще интересует? Короче Пока что он, к сожалению, молчит, я ему уже достаточно Давно ответил, вот, посмотрите, 13-го апреля. и он 13-го спросил, ему сразу же ответил. Сейчас вот 15-е. И вот так вот я еще 4 вопроса знака. Но! Вы думаете, ну значит не получилось? Нет, тут-то было. Вы не подумайте, что у нас все так плохо. Мы вообще ребята ответственны. Поэтому мы еще зашли на сайт ВАШ РЕПЕТИТОР Тут в чем суть? К сожалению, именно вот рэп нам пришлось указать как бы в примечании. Потому что сам сайт не подразумевает прям объявление. Тут можно было выбрать пение, а потом уже сделать эту пометку. Вот некая Виктория Юрьевна пишет. Здравствуйте Стоимость занятия 100 гривен 60 минут Это очень дешево Я пишу Здравствуйте, вы же обратили внимание, что меня интересует Именно рэп Простите, да, обратила позже, но не знала, как убрать смс уже Бесит, бля, когда люди называют сообщения ммс Смс э, Вы можете написать окей, бумер, но по по походу люди, которые до сих пор используют слово ммс Смс в жопу. Так, вот тут меня вот Анна Владимировна тоже очень интересует. Она пишет: стоимость занятий 500 гривен в минуту, да? А, нет, 500 гривен в 60 минут, это намного меньше получается за час Вам нужно просто хорошо дикционно проговаривать с акцентами на сильных долях Приходите, научу и ритм чувствовать, это главное Но она явно увидела про рэп Ладно, меня зовут Анна, договоримся на удобное для вас время, приходите Анна, здравствуйте Я вообще рассчитывал на занятия онлайн, в скобочках В скайпе, зуме, клабхаусе, в ватсапе, телеграме, фейстайме где вам удобно Точка. Я так понимаю, что вы заметили мое примечание именно про рэп Можно чуть подробнее Что именно мы будем проходить Спасибо, жду ответа Хорошо, диджей прищепка Бич. А вот смотрите, добрый день Подскажите, пожалуйста, а что вас интересует в музыке? Басы, снейр, кик, сведение, мастеринг, компрессия, стерео. Мама твердит, мол, твои сердники, давно семейные. Здесь неизлечимый трудоголик, фанатик. Если бы под ним не сделал хотя бы биток квеч рула мает. Тот, кто меня знает, без сомнения скажет он, то есть я с этим, то есть с рэпом никогда не звешен. Ладно, с твой те. Хотелось бы научиться рэп. Мне кажется, что этот канал, вот, ну, мой канал, он смешит преимущественно меня, потому что в каждом ролике есть слово рэп. Только я с него угораю, да. Я, я единственный человек, который каждый раз смеет за слово рэп предложение я да я уже увидел потом заявки рэпом к сожалению не занимаюсь я пишу напрасно ну спасибо удачи йоу не буду писать его напишу ладно Но это конечно выглядит максимально кринжово. мне стыдно очень здравствуйте стоимость занятий 250 гривен в минуту просто прикол так значит я пишу просто рэп Ролик будет называться «Рома смеется со слова рэп 24 минуты». Рэп под фортепиано. <реку> <реку> <реку> Нет, просто занятия по рэпу интересуют. Елена Ивановна тоже мне нравится. «Добрый день, Егор. Скажите, пожалуйста, какой именно музыкальный инструмент вас интересует?» «Спасибо, рэп». Ой, Елена. <реку> Я полный идиот. <реку> Я уже типа не намеренно заменяю слова на рэп и, и смеюсь с этого. Так, хорошо. Спасибо, Елена. Я тоже напишу рэп. И последнее. Здравствуйте, стоимость занятия 300 гривен в 60 минут. Это, кстати, примерно час. Рэп. Я надеюсь, вы поставили лайк за рэп Ну, как бы, ставьте лайк, если рэп, пожалуйста Я думаю, что этот ролик этого заслуживает Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если подписаны, то подпишитесь И подпишитесь, чтобы, как бы, победить алгоритмы Ютуба Который, как бы, почему-то стал против меня Но мы, ребята, не отступающие Мы, как бы, наступающие Бич, лучшая атака, это возрождение Погнали дальше Рэп кстати, забыл сказать, а вы любите, когда я это говорю, поэтому так и быть скажу. У меня в комментариях происходит клевая движуха. Я через время, после того, как выпускаю каждый видос, случайным образом выбираю один комментарий. И пишу для автора этого комментария... Рестайл трек, поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов, что у тебя такой трек будет А также я снял с ребятами классный ролик, где мы пишем Дмитрию Градону кучу смешных комментариев И добиваемся, чтобы он нам ответил, и мы добились Поэтому обязательно смотрите у меня в пайфоне по ссылке в комментариях этот ролик по подписке, но у меня очень много всего там бесплатно. Если хотите поддержать мой канал и получить больше контента, обязательно подписывайтесь, чтобы я смог снимать больше видосов. И туда, и сюда. Если не хотите, просто кайфуйте от бесплатного контента. Больше не отвлекаю. Погнать дальше. Итак, значит, Анна Владимировна, которая самая активная, вот эта наша красотка, пишет. Да, конечно, занятие онлайн. Я так поняла, нам нужно за пару раз понять, как делать начитку рэпа. Мы возьмем любой рэп и разложим его на части, чтобы вы поняли, из чего он состоит ритмически, акцентно и по смыслу. Это не будет сложно. Нужно попробовать, чтобы понять, какая у вас база и как вы чувствуете вообще ритм в музыке. Если с ритмом все хорошо, вы без проблем передадите эти знания ребенку. Класс, прикинь, сказать, я хочу научиться читать рэп, Она с. Сет мой хуй, как будто это бургер. <смех> Не, ладно, это, конечно, было бы слишком. Тогда пишу. Отлично. То есть мы выбираем песню и по ее примеру учимся читать рэп. Правильно? Или петь? Да, правильно. Пишет Анна Владимировна. Я пишу. Здорово, когда мы сможем начать. Я с ней максимально адекватно, на самом деле, общался. Так что мы как раз заложили некий фундамент взаимопонимания. Так, хорошо, отлично. Мне сейчас нужно выбрать песню или потом. Можете выбрать несколько рэпов. Я посмотрю, с какого удобнее начать. Мы с ней на одной волне, это прекрасно. Так, моему сыну очень нравится Моргенштерн. Песня «Моё». Я скажу своему помощнику, чтобы нашел минусовку. В скобочках фонограмму. Если не найдете, не волнуйтесь, я вам три аккорда на пианино сыграю. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Пишу великолепно. Спасибо. До завтра. Все. Анна Владимировна у нас в сетях, поэтому переносимся в следующий день. Ну что, ребята, время нашего первого урока. Я переживаю, потому что мы как минимум не смогли найти технического решения, чтобы писать звук сразу с мака. Это какая-то сугубо сложная задача для Apple. Всего лишь миллион долларов стоил этот ноутбук, как бы... Почему это он вдруг должен уметь записывать звук собственной операционной системы? Согласен полностью, с Тимом Куком. Как говорится, предлагаю сделку. С вас доллар, с нас нет зарядки. Так, я звоню и говорю, что меня зовут Егор, а не Роман. Погнали. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Видите, я вот в кепке подготовился к рэпу. Отлично. От... Хорошо, вот. давай сразу на ты. Так будет проще. Отлично, да? отлично. Вот, все, на ты. Ты Егор. Я, я Аня, все отлично. отлично. Значит, расскажи, какая конечная цель? Цель очень простая. У меня есть прекрасный сын, которому 7 лет. 6 лет. Э, лет, почти 7. И вот он очень увлекается всякими Моргенштернами, какими-то содолувами. Пытаюсь э, держать руку на пульсе, но я больше разбираюсь в щебне, чем в музыке, к сожалению. Поэтому, собственно, к вам, к тебе точнее, Аня, и обратился. У меня тоже есть сын 8 лет. Так. Я понимаю, о чем ты говоришь. Он тоже слушает блогеров и поет странные песни. А, а ты замужем, Аня? Да. Все, понял. Просто спрашиваю. Да. Короче, расскажи хорошо про музыкальную базу, ритми. Может, ты танцевал в жизни, что? Я был бы счастлив, если бы этого никогда никто не увидел. Насчет музыки, ну, у меня была в школе музыка, как и у всех, наверное. Собственно, мы там учили какого-то Глинку, Лысенко или кого-то. В общем, таких ребят. То есть, как бы, не знаю. Когда выпиваем там с, с ребятами в бане, бывает, там, споем что-то. Но никогда не получал обратной связи, не знаю. Все вежливо молчат по этому поводу, наверное, как бы решили. Ну, чтобы Георгия Юрьевича не обижать. Смотри, его можно просто начитывать, а еще у него здесь есть мелодия. Ага. Эпа, для, того, для того, чтобы с ребенком войти кач, тебе подойдет даже не попадать в ноты, серьезно. С чего нач начинать? Я хочу какую-то определенную базу подочитать. Ну, значит, смотри, у песни это есть ритм. Так. Так, ну, то есть вот это ритмическая, под которой ты начинаешь сразу, ты вон шапку одел, ты же готовился. Да, задом наперед. Да, молодец, молодец. Вот, и потом тебе нужно по тексту понять, где... У него ударные, вот которые ты делаешь вот эти вот акценты, типа йо-йо. Ну вот когда И получается, если просто сейчас без музла. Я лью кристал, и решандон мое. Раз, мечтал, теперь моя. Раз, два, три, четыре. Я пью кристал, и ш. Я лью. Ты его льешь, во-первых, прямо раз, два, три. Я лью кристал. Да. А, это Шандон Майот, это же шампанское, да? Да. Раз, два, три. Я пью кристалл и да. Шандон майот. майот, мечтал да. теперь Майот. Трачу, трачу, на, это. трачу майот. на это, трачу на то, трачу <плыв> на это, трачу на то. <плыв> Правильно? И все, и все, по понял, понял. Нормально получается? Егор, так. Вот, это. вот, тебе нужно быстрее вот эту штуку сказать. Понял, только я заканчиваю мое, сразу начинаю тратить, так сказать. Да-да-да, вот я, я лью кристалл, и шантон моет. Мечтал, теперь мое. Трачу на это, трачу на да. то. А, блин, сбивайся. Да, молодец, все получается. Не, не переживай. И еще смотри, тебе нужно чуть-чуть еще расслабиться. И вот, когда... Практика глубокого расслабления. Когда... Вот эти места, в которые ты делаешь акценты, да. я лью ну, кристалл или да, да. То есть тебе в них надо прям китком валиваться. Ну, типа, ты берешь всего себя и такой херак Кристалл. Кристалл. Да, да, я понял, да, сейчас. Да, я да, лью кристалл да. и шатон йоу, я, йо, йо. я чувствую себя рэпером. Вот, молодец. Да? Класс. А теперь, смотри, все остальное, да. что ты не делаешь акцентами, тебе нужно облегчить. Ну То есть сейчас ты как бы трудишься, да. тебе надо перестать трудиться понял. и расслабиться. Потому что музло это состояние. И поэтому смотри. Я лью кристалл и шатон моё да-да-да. То есть такой расхлябанности больше. Вот. Я лью кристалл мечтал теперь моем. Смотри, там да. еще есть куплет. Так, на мне сейчас VVS под жопой V и S. V и S. Это что? Это типа размер футболки? болтах. V и S. Вот на Евгении подсказывает, что VES – это Виктория Secret, может быть. Может быть. Короче, смотри, mm -hmm. тут у него вообще нет музла, то есть он это даже вначале делает не на аккорды, а просто на вот эту вот четверочку ритмическую. ES-63 AMG Летит в ночной Москве Все сучки палят вслед Слой пич тут все в нуле На мне сейчас BBC Подсчет 5 Я До Дорага! Хорошо, да. я понял. Это как раз я да, отозвался да, о, о том, как мне сейчас будет тяжело. 60, да, он говорит? 63 мг Чем вообще делается музло? У меня вот здесь выдается пульс. То есть вот та штука, которую ты качаешь, она находится вот там, где солнечное сплетение. Так. Когда ты присоединяешься к чужому музлу, ты всегда это чувствуешь вот этим местом. Где она у тебя находится, ты понимаешь? В попе, если честно. Я прям вот попе. так вот... Хорошо. Еще можешь подумать, где она. Так? Не знаю, башкой качаю, может, это... Это твои точки личные, да, да которые да. Жопой голова, потому что ты от них будешь отталкиваться. Да до дорого, начинаешь... что такое додорого? Ну ладно, хорошо. Ну до дорого, но это дорого, только додорого. Понял. Большой. Дядя. дядя мальчик. Вот это как вообще как стишки в школе. Вот это удобно. Да. 22, 22 года, 22 сука. Года двигается Пиздачек, понял те да. сучки палят в след мой след прям навек. всю мою жизнь писал этот парень в 22 года ладно давай попробуем мне будет легко опять об этом от души так хорошо погнали татичек спасибо Тачечек, за подписочку спасибо. на рамзанах матыча слушай ты прям такого джазу придала этой песне мне аж прям понравилось а может ты можешь это как-то спеть прям ну было бы классно послушать какой-то более певческой манере большой Патчик. Спасибо за на <связывая> <связывая> Класс, это было рэп. Все, вроде я уловил. Слушай, у меня еще вопрос. Она в конце здесь в словах написано ⁇ Слава, что ты сделал? Это кто? ⁇ Вакарчук? Э? Что это? Что за слава? Я, что ты я сделал? Я думаю, что Моргенштерн не знает Вакарчука. Ты думаешь, <смех> я, думал, я думал, все знают Вакарчука. Это знают мы, которые возле 30-ти. <смех> я знают. понял Марк, тебя. Маргенштерн вряд ли. А что же это за слава? А как это поется? Ты не знаешь? Ну, чтобы я понимал. Может, там затяжной оперный вокал в конце. Нет, подожди. Нет. Ой, ты понял, что это говорит? Микки Маус. Гол... Микки Маус, Понял. Я лил кристалл, сиртот моё, кристалл теперь моё. Трачу на это Трачу на то Трачу на это Я лью кристалл или шантон моё Мечтал теперь моё Трачу это Трачу на то Трачу на это Окей. Трачу на то Я лью кристалл или шантон моё Мечтал теперь моё Трачу на это Трачу на то трачу на это на то и У меня классно получается По-моему Трачу на это Трачу на то Трач... О, сейчас самое сложное будет Е yeah. С63МГ Ой, а шо? А это так задумано Боже Я перепугался, я думал я что-то неправильно сделал и все, музыка, от, от, запретили музыку из-за этого Подожди, а ты в курсе, что ты в ноты попадаешь? Ну не знаю, видимо у меня есть вот эта вот штука, о которой ты говорила внутри Так дело в том, что ты попал в ноты не проверяла вообще на слух музыкальный 28 лет я узнал что я мотор оказывается представляешь вот ты сейчас открыла во мне музыкальный талант поздравляю смотри егор еще раз минусовку. да понял и все все это мой экзамен сейчас будет да да да класс я переживаю если честно вообще-то я должен быть расслаблен Давай, я пробую. Сейчас, Давай. я попробую залететь вовремя. Евгений, спасибо. И бурью, и спасибо, в меня верят. Фу. Я лью кристалл, Шантон моё. Мечтал, теперь моя трачина это, трачина то. Трачина это, трачина то. Е! Yeah. С63 МГ Летит ночной Москве Все сучки палят след Слабич, тут семь нулей На мне сейчас VVS Под жопой VS Я бич, ай Бенс Да дорого пиздец Большущий дядя мальчик купился новые тачки парочку новеньких парочку тачечек. Спасибо за подписочку на Рамзана Хмадича. Большущий дядя мальчик Открылся ресторанчик. 22 года сука, кто двигается первача? МС Егор в здании. Я Ялью кристал или шантон моет. Мечтал теперь мое Трачу на это, трачу на то, трачу на это. Трачи на то. Я лью, Кристал или шантон, Майот, мечтал, теперь мое. Слава, что ты сделал? О, руки трусятся от такого рэпа. Что нормально? <соцентричь> <соцентричь> Так, ты когда будешь ехать, врубаему зло погромче. Ага. А еще у тебя, видимо, врожденное чувство ритма и слух. Ты просто никогда этим не занимался, но когда взрослые люди приходят ко мне на вокал, они, да. у них там потом вообще все раскрывается, они начинают вообще валить. И у тебя это есть, и поэтому тебе оно легко дается, понял, да? Очень приятно слышать. Я тебя Надеюсь, это правда. Да, для этой песни тебе больше не надо. Все, ты думаешь, это готово? Конечно. Класс. Ух, как я за одно занятие. Ты знаешь, что у Моргенштерна нету музыкального образования, у него вообще, может, даже и обычного нету. Ты в курсе? Так, я уже лучше, чем Моргенштерн, получается. Да, да, да. Слушай, я аж задумался. Так что все, Евгений Владимирович, можешь управлять конторой вместо меня? Ты теперь главный, хорошо? Короче, ты понял, да? У тебя ее просто нужно будет тебе еще послушать и сыном у тебя на этой волне ну то есть он поймет что батя в теме бомба о вот это класс все у меня Конечно, хэппи энд будет. недели произошло только что да, да, да. слушай а как это ты думаешь я вот сейчас думаю просто вот может я в, в, в, в караоке есть моргенштерн может я с сынишкой залечу туда и я не знаю, блесну я не внезапно я, я не знаю. Тебе нужно это пробить, позвонить, у них спросить. Ну, в караоке ты завалишь теперь это что? Все, я себя уже чувствую благодаря тебе просто этим Эминемом. Или кто сейчас самый крутой в рэпе? Не знаю, не знаю очередь, это отлично. Эффект Все, Хорошо. большое тебе спасибо. Я кайфанул. Узнал, что я раб-звезда, вообще-то оказывается. что Теперь перестану со всеми здороваться на строительной базе. Вот. Ну и, собственно, все. Я рада знакомству. Если тебе нужно будет что-то еще, то пиши мне всегда, я на связи. Все. Да, счастливенько, пока-пока. Счастливо. пока пока Фух. Что я могу сказать про Аню. Аня, просто, ну, это шедевр педагогики. Я считаю, что Аня справилась на все пять. Я уверен, что вы со мной согласны. Я на всякий случай оставлю ссылочку на Аню. Обязательно к ней обращайтесь. И очень важно, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на канал. Если подписано, отпишитесь и подпишитесь обратно. Мы тут обманываем алгоритмы YouTube, которые стали иногда топить мои ролики в рекомендациях. Ставьте этому видео лайк. Я думаю, что оно было очень веселым. Кулекая приятная, Ставьте лайк скидывайте другим. Во-первых, люди рэп научатся читать. Пожалуйста, скиньте это видео Оксимирону, потому что сколько можно вот это вот слушать? Ну, это же люди же маленькие, дети, и слышат. Ладно, все, звоните маме, целую, обнимаю, лайк, подписка на инстаграм. Пока.